Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас 9 марта 2023 года. Мы собрались, чтобы снять очередной выпуск нашей программы. Как назовем нашу программу, коллега? Мясбуш? Нет, ну что то я с орешками Так, я знаю, что думаю? У тебя есть весенний трипер. Молодец. название, конечно. Я пойду скажу за бумажкой. Какой? Из -за ручки. Ага. Ты тоже хочешь, да, это? Как он его а взял? Михалков ставил. Да. Да это какие дети. Мы с, вами. Нет, с ручкой, чтобы ручка была. С ручкой. Ничего, нормально. То есть сидишь у тебя как ручка быть? и ты так раскладываешь. А распутаешь. у меня будет карандаш у тебя ручка. Да. Так что я могу еще и переобуться. Властиком сотру и скажу, не было ничего. <кос> ну, коллега, давайте. Повестку дня диктуйте. Огласите весь список, да? Что мы хотели посмотреть? Правонарушение. В Прошлый раз что-то мы обещали телезрителям. Мы ничего не выполнили. Что-то обещали себе. У нас канал будет называться Завтра Мэн. Завтра -мен". Космический Завтрамен. Да, Космический Завтра Узнать, что за денежная энергия. Денежная энергия. Ну, будет перестройка, нам сказали, да? Она уже началась, типа, да? А мы же спрашивали по-моему? Да. Да, короче, про денежную энергию. Денежные энергии видоизменятся. Будет новый формат денег. Новый босс будет там. Завел, ну, завел, а, да, да, новый там покровитель будет. у них будет. Мы хотели с ним уже быстренько подружиться. И это... ну, да. ну Посмотрим. Это будет Пару лямчиков там нам. Вы, вызовем этот эгрегор и с ним Часто пообщаемся. По вот. Да. Так что вот так вот. Если мы даже разбогатеем, вы уже знаете почему и от чего. Да, мы вам дадим. И если не разбогатеем обратно, то уже, вы тоже поймете, почему. Да, если нас нахлобучат, то нефиг был. Значит, мы не договорились с боссом. переговоры прошли неудачно. Так, что у нас следующее? Второй вопрос такой был. Состояние зависимости уходит. Это я про себя говорил, да? Какой зависимости? А, ну это мое наблюдение было целым, что как будто зависимости уходит. Ладно, вот денег типа, да. или там алкоголя. А, ты перестал пить, да? Я перестал употреблять алкоголь и перестал употреблять сигареты. Да. Ну, практически, один-два не считается. Не в день, а в неделю. Ну, почему ты перестал Даже курить? тяги нету. Вопрос был, почему ты перестал курить? Потому что. Ну, вот ведь нам сказали, потому что. Да. Диагностика нужна или нет? Что он дает? Был вопрос. Она нужна. Ну, короче, мы это... Это вопрос... Нет, не, мне сейчас приходит не прям в онлайн-режиме ответ. Диагностика нужна, она, прежде всего, нужна для того, кого диагностируют Это другие гении. Ты просто гений. Как я это... Додумался до этого. она то вам нужна, поэтому записываюсь. 2015. Смысл у меня, короче, такой, что... А, поскольку у нас диагностика-то не врачебная. А, знаешь прикол, извините, переспори. Вот да. это Михалков ставил с ручкой, а вот это Путин ставил. Вот ну, Путин ставил? Путин ставил, да, вот так. Слушай, у меня... На кресло. А вот это Михалков ставил, а вот это, что-то, это... жабо. У меня Денчик ставил, мне меня... <свист> да. пофига. Да. Знаешь, слушай, а че это самое? Ты в кепке, а я нет. Иди-ка ты в пене. А ты в кепке приехал и снял ее? А, а, нифига себе, О, вот это я понимаю уже. Я буду шапки. О, огонь. Я тебе говорил, это реквизит, надо. Не забудь. Как осознать целевой образ развития души. Понять угоду. Вот Или этого... так. Сейчас, подожди, сначала... мы... у нас сначала шапку нормально сделать. На угу. бубенить. На темечко. Ну, а пусть будет вперед. мне назад. Сейчас, подожди, я просто смотрю вариант. Да нет, пусть она будет нелепо, вот так вот висеть надо. Все, мне нравится. Ну ты прям как бы этот поп. <смех> я да, я буду себя вещать. <смех> как поп. <смех> Дети мой слушайте нас внимательно. Так, ну ладно. <смех> ну, ну да. Потому что тебя это за развязывание этой. <смех> как ущемление верующих что-то посадят. А у меня креста нет так, <смех> что значит. А им, им без разницы, если им что-то не понравится, они скажут, что ты нас унизил, <смех> и вот путь тебя нукат. А, мы за Творца, творца. творца. он наоборот, нас должен любить. Да. И мы нанесем слово Божье от массы. Да, ну просто ты это. Не в вот меня так, Родня была. Папа по линию. Ага. -а Попытам линейку. А я вообще по римским был просто так что нормально, Блин. А так, давай свою кепку забирай. Да. Так, ладно. Квантовый равно мгновенный. А, это вы придумали когда-то, да? В прошлый раз, по-моему, придумали. Так, я до диагностики туда проговорил. Ты перебил. Да. Дени, Короче, диагностика нужна в первую очередь э, тем, кому ее делают. Mm -hmm. И смысл ее диагностику мы же не врачи. Обычно как врачи как бы делают диагностику, чтобы план лечения. Mm -hmm. Мы, по идее, как тоже можем подлечить. Mm -hmm. Но здесь диагностика нужна для того, чтобы сообщить пациенту о том, какие Вам у него жизнь дня, Нет, да? какие у него проблемы. И чтобы он начал свой путь к исцелению, к осознанию, к принятию, к поработке. Mm. То есть мы ему доносим, диагностика нужна. Вот. Ну не та диагностика, потому что я вот сегодня работал а, с некоторыми товарищами, с товарищами-женщинами, скажем так. Mm. Ты имеешь я... какую работу? По постельную или эту? Квантовую. Да, yeah. и, конечно, вот ляпнешь. Mm -hmm. Мне аж прям стыдно. Mm -hmm. Ну а что, ну как бы. За тебя. Ты же делаешь массаж, как бы Женщина ложится на постель, правильно? Крави постель. Ложится мягкую перинку. На кушетку. Все происходит нормально. Потом никто ко мне не пойдет из-за тебя. Или пойдут, но не те. И не затем. Да. Так. Ну, что я говорил-то? А, ну все, это путь, путь к самоисцелению. То есть диагностика нужна. Ну. Да. Вот. Дальше вы уже сами. Так, с чего начнем? А диагностика чего ты имеешь в виду? Ну, тонкого плана. М -м. Многомерных, многоуровых. Многомерных, да, состояния души. М -м. Многомерных. Ну да. Многоквантовых. М -м. У вас в 31 тонком теле обнаружен пробой. М -м -м. Да. Для этого нужно очень редко... Мазь Вишневского. Очень редко голограмму. Да, да, да. По могу вам достать специальный активационный кристалл да и мазь змеи, на змеином яде да. Он. и из этого пробоя вытекает специальная жидкость да. астральная причем кстати, мы тебе сегодня показали сегодня показал, это наш видос, знаешь, сейчас сказал сказал? говорит, вы вообще там под чем? ну как под чем, под конфетами, вот с Вы попробуйте такое поесть, это сразу крышу сносит, моментально так, какой у нас четвертый вопрос был? Да все, это квантовый, и равно мгновенный все. Так, не, образ, окей. подожди, образ, э, как осознать целевой образ развития души? Целевой образ. Слушай, выдели двумя. Это мы не рассмотрели. Мы не рассмотрели еще, да. Это ты следующий три да. восклицательных знака рядом. Да, и три восклицательных. Угу. Так, ну что еще можем сказать? Давай поделись своими событиями. Ну, к вашим. Ты, ты рассказывал, что тебя недавно что-то качнуло. Тебя прям качнуло так, что... Ты прочувствовал прокачку. Не, ну да. Но как будто произошел. Я обычно просыпаюсь в течение дня. Как-то там вырушить называется. Получил благословение. Mm -hmm. Благос... Ты молодец, что на усы, лучше, кстати, здесь у тебя. Ну короче, типа. Должно быть чисто в кадре. Осознал, что тебе сегодня надо сделать. Типа. Действие для развития души, которое тебе нужно сегодня ощутить. Ну, как правило, какой-то мастерское чувство какое-то пускается, ты его ловишь. А на днях у меня было такое, что прям позавчера по что я прям несколько, как бы несколько раз это проходил, mm -hmm. и у меня было ощущение, что как будто бы я уровень, уровень, уровень, уровень, как бы, как будто я прокачал несколько уровней, ну как бы продул их, что ли, не знаю. Ну, как бы это как бы через меня все равно работа была. Я просто чувствовал, что надо, надо, все, а что надо, и я начал типа, ту работу, которую обычно делаю. Mm -hmm. Типа так, а что мне сегодня надо осознать? Типа, есть что осознать, я, я бросил, ты помнишь? Ну да, мимо массы. мне нужно сегодня осознать? Ч ⁇ мне нужно понять? Ну, у меня как обычно что-нибудь капает. Ну вот, нибудь мысли. Вообще не мысли, а чувства. Мысли это все А тут прям такой, как сказать, много, многоуровневый, многошаговый, многоэтапный когда работал. Он. Так, у меня было интересное событие. Я 8 марта у нас на работе позвали астролога. Астролога зовут Аделина Блэкмун Кто, наверное, знает она Блин, вот эти вот логины все, блин Ну, она участвовала в битве экстрасенсов Как в Скайриме а -а -а. А -а -а. О, И... О, ничего себе, бренд, да есть... Уже бренд, я Дай, пожалуйста, сладочку Я, я все-таки это самое, но Если нас будут смотреть, заинтересован телезрители а -а -а. Сделаю маленькую рекламу Кому? Аделине Блэкмун А, да ей это это, битве экстрасенсов нахуй не надо Нет, я, в принципе, мой, мое с ней общение Что я там увидел Действительно, она а -а -а. Мощный отзыв о работе. Экстрасенсор не, став, Она ставить. очень мощный специалист да. в своей области. А -а -а -а. Я не просто так с ней встретился. А через меня ее активировали и перевели на следующий уровень. Вот. Я ее видел в тонком плане. Она очень красивая. Золотисто-серебристая, белая. Платье петля. есть? Или голый пицу? Нет, нет, ничего. Там все. Форма Ты нормально. хоть раз голову видел в тонком плане кого-нибудь? Видел? Кого? Себя? <связь> <связь> Нет, <связь> давай, нормально. Очень понравился, очень умная женщина, очень... Начитанная? Очень, очень мощная. Начитанная, друг, не Не, она, конечно, в образе в своем. <связь> вот. Но глядя на нее, не подумаешь, она белый маг. То есть, ну, как все <связь> черное, все вокруг черного. Ну, Антуражик, был такой нормальный. Мне понравилось. Я говорю, это защитная одежда матричная. Черный кокон. Кстати, возможно. Ну, а что я, получается? Я хожу в белой куртке. Я кто, получается? Старый берегу. Кстати, у нас Explorer. У тебя белая, черная. У меня белая. Space Explorer, поэтому это исследователь космоса. поэтому открыватель, поэтому... Ну, нормально все. В плане космоса. Ну, она подтвердила, что это целитель, кстати. Mm. Начинающий. Нет. нет. Уже левел, да? Высокий у да? тебя. Ну,